Итак, всем привет. И вот мы подобрались к классам, то есть последнему разделу. И в этом разделе у нас три упражнения. Вот. Надеюсь, сделаем. Успеем сделать за 20 или за 25 минут все три. Итак, здесь нам нужно дистанционно управлять ботами. Там различные вариации какие-то есть. Ну, давайте сразу приступим к дистанционному управлению так так так так нажмем f1 Итак, дистанционное управление ботом без использования поста обменом информации бот должен проехать по шести синим отметкам вам потребуется использовать команду string для того чтобы передавать команды управляемому боту <coughs> эта строка будет содержать порядок выполнения например Move20, вы видите, что это тот же синтаксис, используемый в языке C-Bot, но, но мы могли бы выбрать любой другой, например, что-то вроде Advance20. Эта строка имеет статичный класс, который будет использован для связи ведущего бота с ведомым. Мастер тот, кто управляет, а ведомый Слейф. Что потребуется? Колесный сборщик без батареи. Данный бот будет ведущим. Далее, ведомый тренировочный бот, запрограммированный заранее на ожидание команд от ведущего бота. Ага, прежде всего нужно понять, как программа работает. Класс Exchange содержит в себе механизм обмена данными. Мы заставляем статичный номер класса mOrder, который содержит в себе команды для выполнения. Мы заявляем, а не заставляем, сорян... Слово «статический» гарантирует, что mOrder будет одинаковым во всех классах. Итак, нам надо написать «создать класс». Ну, ну, блин, плохо, что здесь не копируется. Давайте я поставлю на паузу и скопирую. Итак, тут, короче, надо было скопировать только вот эту штуку. Но давайте по очереди. «Ведомый». То есть, это вся ерунда описана в ведомом э, боте. Ну, давайте, вот он. Для него сейчас мы создавать программу не можем. Для него уже создано, ну, в качестве примера, да. Давайте посмотрим его программу. Вот здесь как раз есть класс. Вот он. Вот он, этот класс, xCh, да, блин. Вот он. И вот здесь все здесь описано. То есть, mOrder э, это строка, которая содержит в сроковом виде... Э, ну, то, что нужно делать. То есть, там было сказано, можно что угодно написать. То есть, мы это для себя, да. Здесь мы можем хоть просто написать M и T. А, вот. Ну, МТ мы там будем, у, когда мастер будет отправлять эти команды. Вот. Но для более, более наглядности, а, здесь оставили а, команды аналогичные вот этим командам. Да, вот move, move, и здесь turn, turn. Итак, этот класс, что этот класс содержит? А, он себе содержит строку. Эта строка принимает, когда вызывается функция put, она принимает в себя какой то этот, э, ну, команду вот. то есть с помощью функции put. Вот. То есть и, и, и только в том случае, если сам приказ пуст, там ничего нет. Есть. Дальше. Synchronized. Нафига синхронized, кстати? Надо сейчас прочитать. Вот. Get. Что такое get? get просто мы читаем наш приказ присваиваем временной переменной эту переменную возвращаем и между тем как возвратили мы очищаем наш приказ то есть get хоть одно обращение грубо говоря очищает а, вот этот наш объект вот поэтому два раза get а, Вызвать и получить один и тот же результат не получится. Вот. И вот есть функция slave. Да? Exchange list. То есть создается объект. Вот. И дальше строка. И теперь здесь есть два цикла. Вложенных. Итак, первый. Первый цикл у нас крутится до тех пор, пока... Пока вот... Не пусто, ч ⁇ ли? Так, здесь же при первом запуске get. И у нас обнулится m order. При втором вызове... Ну ладно. Так. Ну, это, судя по всему, типа такая заглушка. Но сейчас мы разберемся, я думаю. Message. Message это просто сообщение на экран выводит. Я еще не запускал, но предполагаю. STRFIND. STRFIND просто ищет в этой строке. Вот мы получаем из пункта обмена информации строку move, там, turn или еще что-нибудь. Так вот, мы STRFIND эту строку сравнивает с этой. То есть ищет вхождение вот этой move, то есть ее позиции. Если она равна нулю, соответственно вот, туду содержит move, то то-то-то выполняется вот следующее, да, выполняется команда move, а, вот strmid, strval, strval, это скорее всего переводит э, строку в число, а э, я так понимаю, наверное, обрезает. А, ну, давайте нажмем F1, F1, где тут, где тут, вот этот, что такое синхронизм? А метод класса может быть объявлен с помощью синхронации. Да, данный метод помогает убедиться в том, что какая-либо функция никогда не выполняется более чем одним ботом. Что произойдет, если два, бот, два бота будут выполнять метод inc в одно время? Одна, оба они будут выполнять. вал равно nb и ждать 2 секунды. Так что один из них будет иметь... Короче, насколько я понимаю, это один бот вызвал вот эту функцию. И когда сразу же вызывает и второй бот такую функцию, то второй бот просто тупо ждет, пока не завершится эта функция. Вот. Поэтому, я, я так понимаю, для этого и надо этот синхронайзать. Вот. Так, давайте по вот этим строковым strval strval преобразует строку в число. Вот. Понятно, str-mid извлекает под строку заданной длины. Да, move. А что 5? Завершающий символ, походу, еще извлекает. Потому что, смотрите, move 1, 2, 3, 4. 4 символа, так, так. А что будет, если тут move и будет дальше 1, 2, 3? То оно извлечет move и вот эту единичку. Вот. Но в данном случае тут завершающий символ есть, 0. Ну, ну, ну, ну. Это сейчас не, не столь важно. Так, вот это странно, почему? Внешний цикл внутренний ждет заявку с помощью метода get. <coughs> ну так, судя по э, этому коду, после а, отработки функции get, mOrder очищается. Вот. А, ну да, пока он... Э, пустой крутится цикл как только он стал не пустым цикл завершается и дальше происходит выполнение программы вот ну ну ну это понятно дальше смотрите ведущий вот это то что надо было сделать ведущим ведущим надо было написать функцию send order получить доступ к exchange, объявить переменную объекта exchange и и и и положить туда команду а то есть это отдельно функция. А вот здесь в самой главной программе для ведущего, для того э, бота, у которого нет батареи. Вот Просто поочередно выполнять вот эти вот функции. Move, turn, move, turn. Вот. Все то же самое, только в виде строк. Ну, давайте запустим. И, то есть, как мы видим, э, он, э, то есть пункта, э, э, точнее этого поста, обмена информации нет то есть этот э, бот напрямую управляет вот этим то есть посылает команды и команды посылают с помощью класса да вот то есть этот класс описан здесь а этот наш ведущий получает к нему доступ и закидывает туда строки для чего строки не знаю ведь можно же и без строк можно числовые значения быстрее должно работать ладно второе упражнение во втором, так, ведомый запрограммированный заранее, то есть, вот этот бот у нас уже запрограммирован заранее, мы добавить программу не можем. Здесь все то же самое, да, у нас, у нас есть класс 1 и класс 2, теперь, теперь смотрите, ордер, ага, он получает уже не строку, а он получает у нас объект объект э, из двух параметров тип и парам так так значит э, значит нам нужно я так понял просто переписать предыдущую программу а, предыдущую программу блин я не то нажал предыдущую программу ну я не, не запомнил что там написано нет это не предыдущая программа блин так давайте выйду и сохраню первую так где она? вот она сохраним 71 Окей, выходим и запускаем вторую то есть вот ну как я и начал говорить да как, зачем строки передавать если можно какие-то числовые значения передавать но в данном случае там не числовые значения, а там нам нужно будет, нам нужно будет объявить тоже вот такой вот класс, public class. Но, я так понимаю, не надо его здесь объявлять, достаточно, достаточно, достаточно создать перемену, да? Как там было? Ордер. О. Вот. И, и, и. И передавать сюда у нас тип будет ордер. Давайте о. До этого у нас были строки. Сейчас у нас, давайте еще раз, смотрите. До этого в первом упражнении у нас были строки. Сейчас вместо строки у нас добавился объект. да Новый. Вот, то есть объект. И объект следующего типа. Вот, вот такого. Public class. Соответственно, этот объект содержит в себе тип команды и параметр. Тип команды и параметр. То есть это вот целое число и вещественное. Вот, соответственно, нам нужно переписать. Мы передавали. Передавали, передавали вот здесь строку move 20 черн 90 и так дальше теперь нам надо просто а, передавать объекты а, и эти объекты как-то инициализировать создавать но ну, вот здесь вот здесь предлагается такой способ ну в принципе согласен send order мы меняем send order как контроль z кстати вот здесь работает тоже вот, send order. Send order. Мы меняем. На что? Мы меняем на, а, на, на, на, на где там? Float order, а вот так вот. Float order. И парам тоже, по-моему, float. Или int. Int должен быть. Нет, флот. Ну ладно. флот Парам. Пишем пара Есть теперь создаем объект order.o. о вот таким вот образом так так дальше о о что-то у нас было м type так м type равно order. и о param Давайте, вот здесь, где M param, равно param. Окей. Okay. И теперь в put передаем, о, объект уже, не строку объект а вот здесь, а вот здесь нам нужно. Так, move это единичка и параметр 20. Turn это двоечка и 90 единичка и 20 Так, сейчас я нажму паузу. Итак, и так вот я все переписал. Теперь мы получим передаем не строку, а непосредственно два значения. Вот. Но по идее, по идее, мне кажется, что у нас где-то в каком-то упражнении было был такой способ инициализации, когда а, объект, ну, к примеру, в данном случае о можно было сразу инициализировать вот таким вот способом. А, конструктор надо писать. Я понял. Хорошо, конструктором мы доберемся. Ну, когда уже будем выполнять миссии. А, Итак, ну, вроде бы все. Давайте запустим. Запустим, запустим, запустим, запускаем. Вот, ну, да, в принципе, обучение это нормально. Строк, строку передали, было показано, как работать со строками, что для этого есть специальная функция. Дальше, без строк, да, уже создали объект передаем ну нормально ну кстати видите без поста обмена информации управляемость быстрее чем с постом потому что надо по посту этому передать потом пост пока расчехлится так два задания выполнили и давайте сразу третье тоже 15 минут прошло и что у нас тут надо Ведомый запрограммированы. Это отлично, что ведомый запрограммированы Что нам надо сделать? Так, прежде всего нужно понять, как программировать. Так это... это мы поняли. По-быстрому, по-быстрому. Пока программа проста. Не понял. В чем отличие? фу давайте быстро ведущий будет передавать сразу несколько заявок не даже ага не дожидаясь я понял фишка в том что вот здесь еще создается массив fifo first input first out вот первый зашел первый ушел Ну, это очередь есть такой такая тип данных все понятно Теперь смотрите фишка в том, что ну, ничего сложного нету, сейчас я попытаюсь быстро объяснить, ну, насколько я понял а, так, вот это мы убираем так, так, смотрите, вот это мы убираем до этого мы ждали, мы ждали пока бот а, приступит к выполнению программы, сейчас мы ждать не будем, мы сейчас одним скопом отошлем ему все команды вот но, для того, чтобы эти команды не потерялись у бота, вот у нашего бота, давайте откроем, все эти команды теперь, и в прошлый раз у нас этот ордер, да елки-палки, я на середину, блин, вот этот ордер, это было просто одной переменной. Сейчас же это массив, массив чего, массив вот этих вот объектов, вот этого типа. Так вот, когда мы делаем путь, мы узнаем размер нашего массива, и в конец добавляем значение а get извлекает самый первый элемент вот и все вот соответственно ждать ничего не надо то есть мы как-то как, как он там дальше едет мы передаем то есть заполняем этот массив дальше вот здесь в этом цикле в этом цикле wait что такое wait Здесь он ждет, да? А, ну, ну подождать надо, потому что а, время какое-то на выполнение должно быть. Сейчас посмотрим. Туду, вот он извлек, а, сказал двигаться и поехал, да? Потом новый цикл. Move, order get. Итак, get, когда наш массив пуст, возвращается иначе же из этой очереди постоянно извлекаются Какие? Вот, самый первый элемент Копии Что такое копия И для чего она надо? Так, метод put позволит ведущему боту Передавать заявки Заявки могут быть легко добавлены в конец массива Да, в конец массива они добавляются Другой метод get Может быть использован ведомым ботом Для получения задания этот метод возвращает выполненную заявку. Если лист пустой, будет возвращено значение null. И бот будет ждать следующих команд. В противном случае первая заявка в списке будет возвращена. А оставшиеся будут продвинуты вверх. Вот. А, ну да, понятно. Смотрите. Get, Get возвращает... Нам первый элемент вот этого нашего массива, так? Так, э, то есть, э, если размер 0, то возвращается 0. Дальше, у нас есть копии, и у нас в наш этот копии копируются все остальные элементы. То есть, первый объект есть, а в копии начинает копироваться. Второй, третий, четвертый, пятый, и так до конца массива, вот После чего наша очередь, ну, нашей очереди присваивается копия. То есть смотрите, если наша очередь равна нулю, то функция get просто возвращает нул. И у нас получается вот здесь ожидание вот. до тех пор, пока команда не будет выполнена. так? Странная чуть-чуть логика, кстати. Кстати, немного странная, да. Ну да ладно. Вот, то есть здесь сделано таким образом. То есть метод возвращает выполненную заявку. Вот оно как. Ну, ладно, выполненную, так выполненную. Хорошо, я чуть-чуть по-другому, конечно, <связать> сделал бы, но это уже будем реализовывать все эти идеи э в миссии. Давайте попробуем выполнить эту программу. Я еще не запускал. Move 20. Ну, вот на данном этапе наш э вот этот сборщик э передал все значения. А, кстати, месседж, вот, вот это месседж, что выползает. Это функция месседж как раз выводит вот это вот э, сообщение. Ну, все, выполнили. Вот. Давайте, салюты, это же последняя миссия. Но ну, должно было быть больше салютов, цветочков. Ладно, смотрите, мы выполнили все разделы. И с... что начать, блин, я не хотел начинать, выход. Назад. Вот. И теперь у нас есть миссии. Здесь миссии покидая землю и свободная игра покидая землю. Я так понимаю, это одно и то же. Возможно, я скачаю еще какие-то миссии. Возможно, если они есть в природе. Вот. Но в следующем видео мы начнем, я начну выполнять эту миссию. Да? Не обещаю, что я буду выполнять ее долго, но как минимум 2-3 видоса каких-то по этой миссии будет. Ну, а дальше есть друг, другая работа, другие там, э, вещи, которые нужно на канал добавлять. Вот. Поэтому, поэтому в следующем видео приступим к выполнению миссии И, битвы роботов. Ну, может, может быть, вот, вот сюда еще попробуем. Может быть. Ну давайте классным, быстренько. 22 минуты. Ну да ладно, это просто классным. Посмотрим, что у нас тут. Ну, у нас тут все вылетело. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся. Всем пока.